Новая информация о мобильной игре Nitro Speed Mobile на Зона Game. Так, внимание! За демонстрацию игры можно получить страйк, поэтому на экране будет Need for Speed Unbound. Это единственная игра из NFS, которая установлена у меня на компьютере. Хотя логично было бы поставить хит, а на фоне будет мой голос с моими же вопросами и ответами по игре от тестировщиков. Назовем эту рубрику «Подкаст на Зона гейм». Рубрика удобная, особо не надо монтировать, а на фоне можно дать полезную и интересную информацию. После прослушивания напишите, как вам такой формат. Об игре не было слышно с января месяца. Не появлялись новые сливы, пропали тестировщики, сливавшие информацию об игре. А вдобавок в Electronic Arts приняли закрывать свои еще не вышедшие проекты. Закрылся мобильный Apex, свернули разработку мобильного Battlefield. И игроки заочно простились с Infospeed Mobile. Примечательно, сколько бы мы ни писали, что работа над игрой продолжается, и что НФСК делает совсем другая студия, а не та, которую закрыли, народ все же предпочел верить сообществам побольше. Ладно, давайте перейдем к сути. 28 марта состоялась даже не выставка, а форум GDS, где многие крупные разработчики представили свои наработки в области геймдева, и даже поделились своей дорожной картой в области компьютерных и мобильных игр. Если кто пропустил, на этом форуме Epic Games представил новые возможности своего Unreal Engine. NetEase поделился своими наработками по визуализации. Tencent рассказал о своем новом рендере для движка Unity и даже продемонстрировал его работу, запустив на смартфоне огромный трехмерный лес. Незадолго до презентации Tencent появилась информация, мол, компания представит 7 мобильных игр. На деле показали больше 20. Половина игр в стиле аниме и только для Китая. Остальное очередные танчики, экшены 5 на 5 и даже показали измененный Apex Legends Mobile. Про обновленный Apex смотрите наше отдельное видео. Но среди этих 20 игр не было Need for Speed Mobile. После презентации Tencent в социальных сетях тестировщики, которые принимали участие в тестировании этих 20 игр, стали потиху сливать информацию. Некоторые даже показали скриншот с теми играми, которые были им доступны для тестирования. Подумал, а что, если они принимали участие Need for Speed Mobile? Стал их штурмовать сообщениями и не прогадал. Действительно, принимает участие в тестировании и рады были поделиться информацией. Переписка велась следующим образом: я задавал вопрос, они отвечали. Логично, правда?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 Игровой валюты и премиальное авто. Онлайн-РП. Первый мой вопрос был таким. Проходит ли сейчас тестирование, для каких платформ и сколько всего было тестирований? Ответ. Первое тестирование стартовало не в ноябре 2022 года, как вы все считаете а в марте 22 -го. Уже тогда игру тестировали одновременно на Android и iOS. Позади 6 этапов тестирования. Последний закончился в середине марта 23-го. Когда пройдет следующее тестирование, я не знаю. Есть геймплейный слив. Графика у игры и правда сейчас такая? Нам сказали, что такая графика только на этапе тестирования. На релизе она будет как консольная. Сейчас оттачивается сам геймплей. Какого масштаба карта? Больше, чем вы можете себе представить. Если в игре карьерный режим? сюжет? Нет, в игре нет карьерного режима, нет сюжета, но игра делается так, будто они к этому ее ведут. Возможно, карьерный режим появится, скорее так оно и будет. На каком телефоне ты играл Microspeed Mobile? Что по техническим требованиям? Для игры требуется минимум 4 гигабайта оперативной памяти, но для того, чтобы ощутить игру во всей красе, потребуется 6 гиг оперативной памяти. Я играл на планшете Huawei MatePad 11. Что по оптимизации? Игра смотрится прекрасно. Разработчики над оптимизацией сделали много работы. Это же Tencent, они лидеры в мире мобильных игр. Они никогда не оставляют свои игры незаконченными. Но и я не отрицаю, что в игре не было ошибок. Несколько раз меня даже выбросило из игры. Твои предположения? Когда разработчики NFS Mobile отправят игру в глобальный релиз? Думаю, что не скоро. Игра не должна быть анонсирована только как открытый мир. Игра должна наполниться контентом. И качество игры должно еще повыситься. Есть слух, что игру представят на Tencent Games Park 2023. Это ежегодное событие, которое проводится в середине лета. В прошлом году оно состоялось 27 июня. У Tencent много крупных проектов, и все они никому не известны. А Need for Speed Mobile – это знаменитая франшиза. По этой причине все силы направлены на эту игру, когда другие могут быть отложены. Есть ли в игре полиция? Я не встречал. Почему прекратили сливы? Для того, чтобы принять участие в тестировании, надо иметь китайскую сим-карту и выполнить регистрацию в мессенджере Tencent. Да, в этом приложении могут выполнить регистрацию из разных стран, но они не будут допущены. Потом, быть тестировщиком не значит просто принять участие. Это профессия, на которой мы все учились от полугода и больше. Мы не просто играем. Мы еще должны указывать на специально отведенных страницах, найденные в игре ошибки. А еще с каждым заключается договор и документ о неразглашении. Если хоть один из пунктов будет нарушен, то могут отстранить от участия в тестировании и даже оштрафовать на крупную сумму. Вылететь из одной игры значит утерять доступ к другим играм, которые также еще в разработке». Есть слух, что игра тестируется в Турции. Все тестировщики сказали, что не слышали об этом, и, скорее всего, это неправда. Могу я тебя попросить время от времени делиться новой информацией? Если что-то будет интересно, я с вами поделюсь. Благодарю вас, я желаю вам хорошего вечера. Это вся переписка. Итог беседы подведите сами. Буду рад прочесть ваши комментарии и предположения. Также попрошу вас написать свои вопросы, которые бы вы хотели, чтобы я задал тестировщикам игры Need for Speed Mobile. Напоминаю, что у нас по игре Need for Speed Mobile есть группа ВКонтакте и в Телеграм. Если интересуетесь игрой, добро пожаловать! Также вы просили сделать новостной канал сделано. Ну и не пропустите ссылки на наши основные группы Зона Гейм. Как всегда, не прощаемся, у нас еще много крутой информации и скоро свежий выпуск новостей. Кто топ, вы топ.